Всем привет, дорогие друзья, с вами Бойка, и сегодня я вас приветствую в Тест на Психику Челлендж. Мы смотрим видос, в данном случае у меня сборник приколов. Также нужна кружка с водой, или выбрать какое-нибудь другое наказание за каждый твой прокол. А прокол, если ты не сдержишься. Ну так чё, начнем. <музыка> <музыка> Есть, хочешь? Да, да, да, да, да, да. Что? Опять? вкусная водичка. Выпьем за любовь. <laughs> What are you doing? Телевизор, интернет смотрят, паскуды шуют себе, живут пюха на пюха. А, нормально, нормально паскуды тварит? Сомнений, завод? Я! Погрузка угля? Я! Уборка конъюшен? Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! это? Теперь ненавижу воду. Ну что ж, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, также не забудьте подписаться на канал. Ну а с вами был Бубик, всем пока!